Особенно хотелось бы поделиться с вами базой знаний Confluence, на ней мы сегодня чуть подробнее остановимся. Я расскажу, какие инструкции уже там есть, для чего эта система. Это удобный поиск действующие инструкции, описание программ, возможность поставить комментарии и сообщить о несоответствии. Одним из важных моментов, которые необходимо здесь учесть, что данная база доступна только в локальной сети. Коллеги из ЦИД постарались и вынесли данную инструкцию вот сюда. Инструкции CIT. Электронный документооборот. Ну, вдруг, кто не знает, ссылка на СЕТ. Вот она на экране, на презентации. Ниже описаны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 Поступающие от внешних организаций, исходящие это от университета физическим лицам и внешним организациям. Сегодня, когда выступали предыдущие выступающие, они неоднократно ну, были вопросы, где какие договоры оформлять. Ну, вот доходные договоры оформляются в СЭДе, расходные оформляются в один из задачники. Также ну, есть еще набор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 Назначение папок, ну, по названию уже и так, мне кажется, понятно, адайсовано мне поручение инициированные мной, все доступные документы. Дальше, Задай управление задачами, ну, так как э, это в основном пользуемся мы, экономисты, бухгалтерия, э, по данным функционалам. Первое – это доступные подсистемы, которые есть в 1С-задачнике. Список доступных документов, он вот здесь вот под блоком номер два отображается. Это могут быть поощрения, авансовые отчеты и прочие документы. И непосредственно список задач. Дальше как раз вот надо обратить внимание на то, что когда мы проваливаемся в подсистему документы, у каждого сотрудника будет свой набор доступных блоков в зависимости от их прав, предоставленных прав. Ну и соответственно, первое это мы можем сразу напрямую из этого представления направить сообщение в саппорт, если возникла такая необходимость. Оформить авансовый отчет, вот регистрация договоров, акты, поощрение работников и выгрузить различные отчеты. То есть напоминаю, что регистрация договора – это расходный договор. Дальше. Что из себя представляют вот эти маленькие кнопочки с правой части в блоке задачи? Это как раз здесь можно создать задачи, посмотреть задачи, которые адресованы вам лично, задачи, которые вы адресовали. По своим сотрудникам, либо кому-то еще. Задачи, которые поступили на ваше подразделение в соответствии с настройками, то есть не назначенные задачи. Также можно здесь отображать список активных задач, завершенных задач, на исполнении, выбрать дополнительные настройки, быстрые, горячие кнопки для начала исполнения задачи, приостановки задачи при необходимости можно воспользоваться кнопками расширенный поиск очень часто пользуйтесь кнопкой распознать то есть когда по штрих-коду надо прочитать задачу ну вот подробнее остановимся на кнопку поиск задачи иногда бывает так что надо найти задачи и нужно как-то их найти быстро идентифицировать ну вот для этого есть отчет, называется «Поиск задач». Это доступно по кнопке 15. И вот такой значок знак, значок, знак увеличительного стекла с часиками. И дальше вот вы заходите, и вот здесь на свободном поле правой кнопкой кликаете мышки, и открываются у вас дополнительные поля выбора. Здесь вы можете выбрать любой параметр, указать его, Соответственно, дальше уже поставить либо равно, либо содержит, либо в списке выбрать несколько значений. Все это вам позволит в дальнейшем по кнопке сформировать и указав период увидеть список задач, которые попали вот под вот эти все параметры, которые вы здесь задали. Соответственно, когда вы получили ниже список, через кнопку «Еще», вывести список, можно сохранить этот список на компьютер и в дальнейшем пользоваться уже через Excel. Тоже довольно хороший инструмент, если вам поступают задачи, вы с ними много работаете, вы можете им воспользоваться. Очень важный момент, который тоже хотелось бы в самом начале Рассказать это как правильно написать обращение, потому что обращений поступает очень много, так или иначе это неизбежно и вы сталкиваетесь с проблемами. Но чтобы мы могли быстро вам решать и помогать в решении ваших проблем, у нас есть небольшая вот такая памятка, пишите в теме письма краткую суть проблемы, 2-3 слова, из которой сразу станет понятно в чем у вас проблема укажите название информационной системы это может быть один из задачник один из университет один из бгу один из зкгу и так далее один из жкх розница и общепит их очень много и чтобы мы не связывались с вами дополнительно не писали вам письма не звонили а сразу вы, сразу, вы потратите на это 5, минут, 5 секунд даже своего времени а мы намного быстрее поймем, потому что так или иначе, задачи распределяются и по сотрудникам, в чем закрепление та или иная система. И это позволяет очень быстро навигацию включить задачи, и она дойдет до конкретного исполнителя намного быстрее. Если это связано с неисправностью оборудования, компьютер, мы что, тогда необходимо сразу обращаться на телефон поддержки 5947, либо писать также на электронную почту. Дальше, ну вот для примера, чтобы вы тоже понимали, вот допустим написана задача, вот так вот мы это все видим в задачнике, когда нам приходит нераспределенное, очень срочно, срочно, срочно, срочно, срочно не работает 1С, ну и так далее. То есть, соответственно, очень сложно понять, в чем здесь проблема, но вот один из вариантов, за КГУ не можем сформировать приказ. 1С университет, нет возможности оплатить договор, Там не открывается файл у студентки такой-то. То есть, уже четко понятна система, понятна суть проблемы, и это позволяет очень быстро решить данный вопрос. Так, вот по этому все, теперь переходим на на задачник Значит, по регистрации договоров. У нас есть главное, вот они, у нас здесь есть вкладка, называется регистрация договоров, мы ее открываем, мы видим все договоры, которые были заведены в вашем подразделении, у меня чуть больше прав, у меня дополнительно вот эти кнопочки, у вас их не будет. То есть у вас будет главное документы, задачи. Соответственно, вы можете вот эти все поля настраивать, они легко настраивать через кнопку еще настроить список. Дальше в отборе вы можете добавлять нужные вам поля вот из этого большого списка и это вам позволит экономить время для поиска если вы постоянно ищете по какому-то полю допустим по дате по номеру по седу по статусу и вы постоянно вам требуется это отфильтровать, во-первых а вы можете здесь изначально поставить предустановленные значения и соответственно потом этим пользоваться. Ну вот, например, допустим, вид регистрации с физическим лицом. Мы можем здесь просто нажать галочку и, соответственно, вид регистрации договора мы сразу видим, что здесь с физическим лицом. Галочку убрали, у нас отобразились все дальше. Статус set, Вот, пожалуйста, есть несколько статусов указано через точку запятой. И, соответственно, вот мы открываем, и вот мы можем здесь добавлять Через кнопку «Добавить» мы добавляем новые статусы, какие нам надо следить. И, соответственно, вот вы сразу видите тот перечень. Также можно сделать и по сумме документа, и по любому другому полю. Как осуществлять поиск? А это иногда очень важно, когда вы, допустим, создаете договор, дополнительное соглашение. Его нужно составлять из непосредственно созданного документа. Соответственно, вы выбираете нажимаете два раза кнопку и открываете документ, и смотрите его, либо второй вариант это непосредственно из этого представления создать на основании. Почему лучше внутри, потому что когда вы вовнутрь провалились, то соответственно вы здесь видите более детально. Давайте сейчас мы перейдем вот как раз к нашей системе Confluence, которая у нас есть. И вот у нас есть здесь раздел. Для того, чтобы зайти, вам достаточно, вот повторюсь еще раз, инструкции CIT. Здесь есть все подсистемы. Здесь есть кратко, краткие слова по темам. Вы можете нажать на любое из значений и, соответственно, перейдете вам покажет система, где это все встречается. Значит, нас интересует в данном случае система 1С задачник, работа с расходными договорами. Первое, доступ к документу. То есть, как найти, как зайти в документ, мы в браузере заходим, Google Chrome, выбираем управляемые закладки, выбираем 1С задачник. Доступ автоматически предоставляется, авторизация проходит по вашей учетной записи в корпоративной системе университета. Дальше мы говорим «Документы» и «Регистрация договора». Это какие права необходимы человеку для того, чтобы иметь вот данную вкладку у себя на странице. И что он может делать? Он может смотреть, создавать и записывать, сохранять. И проводить данный документ виды документов на сегодняшний день мы выделяем три вида это договор ГПХ с физическим лицом это договор ГПХ с юридическим лицом прямой и договор ГПХ с юридическим лицом закупочная процедура более подробно останавливаться не буду, данная информация доступна даже без авторизации, то есть вы это всегда вам доступно и вы это можете всегда здесь прочитать более подробно, но ну, коллеги останавливались на этом подробно. Дальше, создание договора с физическим лицом, остановимся для примера на этом варианте. То есть здесь вы в этом разделе можете увидеть, как создать договор, что такое шапка документа, как найти физическое лицо, что такое табличная часть, как распечатать договоры, выбрать печатную форму, как заполнить вкладки бюджет, состав работ, исполнитель, условия оплаты, данные сет? как записать документ, добавить файлы в документ, проверка документов в сет и внесение изменений. Значит, когда для создания договора пользователь переходит... У кого веб-браузер, тот переходит просто по ссылке управляемой закладки, как мы вот на предыдущем шаге смотрели. Либо на рабочем столе, у кого настроена стандартная версия, те уже заходят через приложение. Ну, в данном случае самое простое, это через браузер, по этой ссылке вы проходите и, соответственно, открываете документы ЗДК. Дальше мы нажимаем создать. Чуть покрупнее сделаю, чтобы было вот так вот видно. Значит, дальше регистрация договора. В 1С вот эта вот верхняя часть, это называется шапка документа. Нижняя часть, это называется табличная часть. Она представлена в виде вкладок, нижняя часть, в верхней части основная информация по непосредственному самому документу. То есть вот это дата договора, это у нас организация подразделения. Большинство значений в момент создания автоматически подтягиваются на основании данных, которые привязаны к вашей учетной записи, то есть ваше подразделение, организация, в которой вы работаете, и соответственно, вам остается указать срок начала договора и срок окончания договора для физических лицов, лиц, для, для договоров с физическими лицами мы используем именно начало договора и окончание договора. Дальше, поле это контрагент, было предложение исправить это значение на контрагента, мы рассмотрели его и данная задача сформирована. И в план работ включены. Будем ожидать пока, когда это выполнено. Значит, дальше. Как найти физическое лицо? Вот это изменение было совсем недавно. То есть, для того, чтобы найти физическое лицо, вот это поле исполнителя, оно теперь заполняется автоматически. Сделано это для того, чтобы исключить создание дублей. То есть, чтобы не было несколько физических лиц с одними и теми же данными. Поэтому сейчас достаточно нажать кнопку э, «Встать на поле СНИЛС», выбрать вид, вид документа, допустим, если это граждане Российской Федерации, паспорт гражданина РП, дальше указать данные СНИЛСа, дата рождения нажать на кнопку «Найти физическое лицо». Если все в порядке, Значит, фамилия, имя, отчество вот в это поле исполнитель подставится автоматически, и все нижние поля станут доступны для редактирования. Если создался дубль, или есть дубль в системе, уже есть такой же с такими же параметрами, еще одна запись, и система не может определить. Она автоматически направляет заявку на один из саппорт о том, что возник дубль и отправляет все координаты этих дублирующих записей. То есть дополнительно писать на САПР в данном случае не надо. Когда вы отправ... нажмете «Найти физическое лицо», заявка отправится, и вот здесь вам напишется сформирована заявка, и она отправлена на поддержку. Дальше. Для заполнения поля «Исполнитель» для договора с юридическим лицом. Здесь механизм остался тот же самый, то есть вы нажимаете вот в этой части кнопочку, вот, выбираете исполнитель, выбираете вот этот вот значок, осуществляете поиск контрагента юридического лица по поиску вот здесь вот, выбираете его, ну и соответственно нажимаете кнопку выбрать и он встает соответственно туда, куда нужно. Дальше, здесь идет после того, как здесь подставилось, во вкладке исполнитель подставляется данные, которые есть в системе. Ну вот подробнее сейчас остановимся на вкладках, это бюджет, как всего, дальше остановимся подробнее на полях, которые есть на данной вкладке. Сегодня коллеги уже подробно рассказывали и вот как раз для того, чтобы понять, что надо заносить вот в каждое из этих полей, необходимо открыть ваш бюджет и, соответственно, еженедельный отчет. И, соответственно, вы там увидите все вот эти четыре поля. Это ЦФО, Центр финансовой ответственности, увидите источник финансирования, проект, статью оборотов, и вам станет понятно, что вы должны сюда внести и откуда взять данные. Вот сюда данные, еще раз повторюсь, берутся с еженедельного отчета по бюджету. Там это все указано. Дальше и указывайте данные о доверенности, кто подписант и как представить подписанта в документах. При необходимости можно указать комментарий. Вот. Вариантов. Центра финансовой ответственности очень много, есть отдельный приказ, он обновляется, и, соответственно, вот здесь вы можете всегда выбрать или изменить, если вам нужно от какого-то другого, там, или закреплено за вами несколько ЦФО тогда в этом случае вы можете через вот эти кнопки управлять этим выбором и указывать другое ЦФО И, соответственно... После того, как вы внесли э, центр финансовой ответственности, дальше мы вносим источник финансирования. Допустим, это внебюджетные средства. Дальше, э, если, еще очень важно здесь отметить, что иногда сталкиваемся с задачей указать несколько источников финансирования. Для этого э, основной вы указываете на вкладке бюджет, а уже непосредственно в зависимости от номенклатуры и характеристики, источник финансирования вы здесь можете поменять для каждой номенклатуры свой. То есть сначала вы указываете основной на вкладке бюджета потом уже меняете непосредственно там, где вам нужно, на другой, если в этом есть потребность. Дальше. Проект. Проект. Проекты могут быть разные, то же самое. Выбираете, смотрите, в зависимости от того. По заполнению этих полей, что именно выбрать, вы обращаетесь непосредственно к своему руководителю, либо руководителю ЦФО. Потому что распределитель и ответственность за ЦФО и бюджета это именно руководитель ЦФО. Если вы сталкиваетесь непосредственно с техническим вопросом, вы выбираете, оно не выбирается, выдает какую-то ошибку, тогда в этом случае уже непосредственно вы пишете на 1С-саппорт. При этом обращаю внимание, очень часто, очень часто система дает подсказки. Она указывает ошибки, какие возникают. Два варианта указания ошибок. Это либо справа в окне сообщения, либо снизу выходит дополнительные сообщения. То есть нужно вот внимательно читать и вчитываться в то, что там написано. В большинстве случаев проблема ясна, иногда понятно. Иногда, когда совсем непонятно, тогда уже действительно вы подаете в саппорт. Но в большинстве случаев, если вчитаться в сообщение и понять суть проблемы, то вы можете намного быстрее решить данную проблему. Ну вот здесь подробно остановимся. ЦФО. Источник финансирования указывайте. Выбираете проект, статью оборотов. При выборе ЦФО заполнится данное поле по умолчанию в зависимости от настроек в системе. Дальше идет представление подписанта, название доверенности и валюта документа. Состав работ. Это заполняется в табличной части, номера присваиваются автоматически. По номенклатуре. Вот как раз сегодня был вопрос, что номенклатура не полностью отражается. Ну вот как раз мы присутствовали, слушал и маленько... Сейчас я вам... Дойдем, у меня есть прям картинки, я вернусь к этому вопросу. Здесь вы указываете непосредственно уже все характеристики, какие необходимо, и если поля автоматически рассчитываются, то, допустим, сумма там, комиссия, НДС и тому прочее, если это в системе есть логика, то она автоматически рассчитается в зависимости от настроек в системе. Если договор заключается с ГПХ с физическим лицом, состав работ выглядит таким образом, и номенклатура и характеристика являются полями обязательными. Для договоров с юридическими лицами Данные поля, насколько я помню, не являются обязательными, и они могут отличаться. Ну вот, для примера здесь заполнено. При необходимости можно отредактировать данные бюджета, статью, то есть вы здесь, здесь гибкая система вам предлагает э, указать, изменить, если это потребуется. Но это все вам надо смотреть с учетом вашего бюджета, с учетом ваших э, данных, чтобы у вас это все совпадало, чтобы в дальнейшем не возникли сложности с этим документом. Дальше можно э, при нажатии на кнопку скрыть налоги, либо обратно их э, отобразить, либо пересчитать взносы. Ну и соответственно здесь автоматически все считается, и вы это все увидите. Внизу отображаются итоговые значения по всей таблице, э, что тоже облегчает какой-то степени пользователю учить, то не надо считать и постоянно это пересчитывать. Дальше. Вкладка «Исполнитель». Это данные контрагента. Как я уже говорил, мы вводим данные, вид документа, соответственно, вводим с НИЛС дату рождения, найти физическое лицо, поставляется в поле «Контрагент», и дальше заполняется. Также э, очень... Так, ну, уже несколько заявок пришло по поводу года рождения. Сразу э, предвосхищаю вопрос. Данная задача находится в работе. И в скором времени мы вот здесь сделаем текстовое поле, потому что место рождения может быть э, по-старому. У многих там Казахская СССР и тому прочее. То есть мы сделаем сдел текстовое поле, а адрес проживания это будет из э, стандартного выбора, то есть город, э, область, район, село, улица, дом. То есть так, чтобы эта система четко понимала, где что находится. Вот таким образом реализуется в дальнейшем и будет написано еще добавим улицу, дом и соответственно уже э, получится четко сформулированный адрес с четкими параметрами. Дальше, здесь кратко описано, что мы вводим, каким образом, с НИЛС, ННН, важно обратить внимание, это не резидент либо резидент, то есть, опять же, вернусь чуть назад, вот здесь есть соответствующие галочки, и после того, как вы нашли физическое лицо вот эти все поля, они станут доступны для редактирования, и вы здесь можете выбрать. Если это не резидент, то вы поставите здесь галочку, и, соответственно, паспорт, если вы до этого выбрали паспорт гражданина РФ, то в любом случае система сразу вам выдаст ошибку, либо, либо изменит вид застрахованного лица на негражданина РФ. То есть это очень важно, чтобы у нас данные были... Данные были Корректные, правильные. Что такое неизидент, здесь есть краткое описание. Если кто-то забыл, там вот, требуется помощь, то вы всегда вот в этой базе знаний нашей можете посмотреть и э, изучить это дополнительно. Дальше. вот э, Серия паспорт заполняем тем, когда выдан. Э, код подразделения. Э, обращаю внимание, что вот эти галочки – они тоже оказывают влияние на размер налогов и взносов. Поэтому очень важно их правильно заполнить, чтобы потом э, вам было проще с согласованием вашего документа и меньше было возврата. Условия оплаты. Здесь необходимо указать дату и сумму оплаты, а также можно заполнить строчку комментарием. Э, важно сумма указанных денежных средств не может превышать сумму договора. Сумма договора у нас указывается в шапке документа. Данные документа set. Вот здесь, значит, после того, как вы создали документ, вам необходимо также на... в шапке документа будет прикрепить сопроводительные документы. Вот он, в каталог файлов. И как только вы все документы сюда прикрепили, необходимые для создания. После этого вы нажмете кнопку «Провести» и «Закрыть» и соответственно данный документ доформирует необходимые документы и отправит это все в сет на согласование. Здесь единственное, что нужно указать, это обоснование заключения прямого договора и вид договора. В большинстве случаев это у нас выбор списка выпадающего, то есть вы выбираете и отправляете. И здесь же инициатор. После регистрации в СЭД здесь появляется прямая ссылка на данный документ, и вы его можете открыть непосредственно уже в СЭДе. Вот пример, как это происходит. То есть есть вот вид договора, услуги, дальше статус СЭДа на согласовании, Здесь же вы можете вернуть документ на доработку. Если вы нажмете кнопку «Аннулировать», данный документ уже нельзя будет восстановить и ничего с ним сделать. То есть, если вам нужно внести изменения, вы нажимаете «Вернуть на доработку». И уже после этого заново стартует процедура согласования. Обоснование заключения прямого договора берется напрямую из приказа. И, соответственно, здесь вы можете увидеть код этого пункта и краткое описание данного пункта. Добавить файлы. Значит, как только вы... Так, давайте вот так сделаем. Как только вы занесли данные, у вас еще номер документа не присвоен. Если вам нужно временно сохранить без отправки документ вы нажимаете кнопку «Запись документа. В этот момент, если ранее она не была нажата, то происходит регистрация договора и присваивается номер. Вот вы видите номер, дату, от какого числа. То есть присваивается номер и, соответственно, по данному номеру вы уже всегда можете в общем списке документов найти ваш договор. Добавление файлов. На вкладке «Каталог файлов» прикладывайте нужные файлы к договору. Очень много возникает вопросов, почему необходимо дублировать название файлов в комментарии. Это сделано для того, что каждый называет файлы, которые прикрепляет по-разному. Поэтому, чтобы было понятно, какой это файл, Просто дублируйте название файла в поле «Комментарий». Именно это поле выгружается потом в SET. Более того, необходимо здесь отметить, что если вам потом вернули документ на доработку, он вернулся к вам, и вы внесли изменения в какой-то документ, то указывайте версионность документа. К примеру, там неправильно подгрузили банковские реквизиты. То есть пишите... Банковские реквизиты, к примеру, у старого документа в этом случае будет old, у нового там версия 2. И, соответственно, оба эти документа, и старые, и новые, они будут отражаться в сед. Из седа их не удалить. То есть вы оба эти документа уже там увидите. Соответственно, чтобы пользователю, подписанту было удобно потом смотреть версионность, чтобы было понятно. Дальше, как добавить, ну, здесь открываем каталог файлов, выбираем добавить, добавляем, находим документ, вставляем название, выбираем его, где он, и нажимаем открыть, записать и закрыть, и документ сохраняется в привязке именно к этому документу, к договору. После этого можно отдельно, если вы уже нажимали кнопку записать, то можно нажать записать, провести и закрыть, либо просто провести. В этом случае в списке документов данного, у данного договора появится зеленая галочка. В самом начале, в первом столбце, что документ проведен. И, соответственно, дальше инициируется уже отправка его в сет. Вот могут быть какие варианты ошибок. К примеру, это поле вид договора SET не заполнено, либо превышение бюджета. Соответственно, в зависимости от ошибки мы читаем, вид договора SET не заполнено, значит необходимо э, заполнить. Обратите внимание, вот здесь все, есть некоторые поля, которые имеют вот такую вот пунктирную красную линию. Это говорит о том, что данное поле является обязательным для заполнения. И пока вы его не заполните, у вас документ никуда не уйдет, и будут выпадать ошибки о том, что какие-то поля не заполнены. Здесь, честно говоря, вот ошибка написана: поле вид сет не заполнено. Соответственно, вы открываете этот документ, выбираете здесь из списка вид договора, указываете его, нажимаете записать, повести или повести и закрыть и идете дальше. Превышение бюджета – это как раз вот История, когда не хватает денежных средств, и, соответственно, вам нужно делать либо перераспределение средств, либо уже непосредственно э, корректировку бюджета. Ну, об этом, коллеги, останавливаются подробнее. Для этого вы инициируете служебную записку в сет, и уже дальше, после согласования, вы сможете продолжить заведение э, данного документа. Ну, вот тоже ошибка, не удалось провести регистрацию договора, статья по аналитике такая-то, такая-то, превышена. Ну, вот, соответственно, все становится понятно. Статус эсет, после того, то есть, вот статус эсет, вот чуть дальше, мы как раз остановимся на них более подробно. Печать документа. Когда вы завели все данные, вы можете распечатать документы. Для этого есть различные печатные формы, и они доступны в шап... вот над шапкой документа. У нас есть кнопочка Печать. И при нажатии на нее в выпадающем списке будут выходить различные виды документов, которые вы можете сформировать автоматически. Это могут быть договор, это может быть перечень услуг, работ, это согласие на обработку персональных данных и так далее. То есть он может меняться, там законодательство может измениться, мы можем что-то доработать здесь, добавить. Поэтому обращайте на это внимание. То есть после нажатия на кнопку у вас формируется вот такой документ во вкладке. То есть здесь вот первая вкладка это сам документ, а когда вы нажали на кнопку договор, он сформировался в отдельной вкладке. Соответственно здесь, вы, соответственно, здесь вы можете непосредственно напечатать, здесь вы видите QR-код, здесь вы можете указать количество экземпляров, сохранить его себе куда-то на компьютер. То есть вот эти кнопочки, они как раз вам помогают управлять дальше этим документом и что-то с ним делать. Дальше, вот перечень работ, услуг, ну и вот как раз согласие на обработку персональных данных. Вот. Как мы сохраняем? Мы нажимаем на кнопку сохранить, либо можем нажать на кнопку отправить по почте и соответственно отправить адресату данный документ. Вот выбираем в каком формате мы хотим сохранить данную печатную форму и нажимаем сохранить, он нам его сохраняет в нужном формате. Какие могут быть статусы документов Сет Это на подготовке, на согласовании, на проверке, на доработке, на устранение замечаний, согласовано, подписано, зарегистрировано, аннулировано, либо все. Ну и вот здесь мы кратко описали все виды состояния документа. На подготовке этот статус присваивается автоматически до нажатия на кнопку ⁇ Провести и закрыть ⁇ Является статусом по умолчанию. Встает по, при создании документа, когда пользователь еще заполняет данные в нем. На согласовании, когда документ записан, успешно проведен и отправлен в сет на стадию согласования. На доработке инициатора – Это когда документ вы вернули себе на доработку и устраняете замечания. На устранение замечаний это когда пользователь в set вернул вам документ на доработку с замечаниями. Эти замечания видны в поле комментарий. Вот когда я там показывал вам внизу, давайте я вернусь все-таки, чтобы поле комментарий. Вот он, вот здесь вот поле комментарий у нас. Вот поле комментарий. И вот здесь, когда возвращаются документы с СЭДа, здесь прописывают уже непосредственно, прописывается комментарий, который указал в СЭДе подписант, либо согласующий. Дальше. Также вы можете в списке договоров отфильтровать по статусу СЭД, посмотреть ваши документы. Вот он как раз признак, что документ проведен, зелененькая галочка. То есть, соответственно, можно условно сказать, что вот без галочки это черновик, он никуда не ушел, а проведен он уже отправлен в СЭД на согласование. Здесь же вот указана краткая схема Вот краткая схема движения документа. В СЭДе, когда он на проверке, в каком статусе, есть ли подписание... Не... Значит, вы аннулируете документ, он больше не действительный, вы создаете новый документ, если в этом есть потребность. Есть и найденные замечания, он отправляется на доработку инициатора, вы устраняете замечания и документ снова уходит в сет Дальше. Вот как раз остановимся, вот дошли до момента. По номенклатуре, значит, у нас есть два поля. Вот здесь в характеристиках номенклатуры, когда вы выбираете, это краткое наименование и полное наименование. Вот это краткое наименование, руководство по дипломной практике, пону, оно уходит в сет, в состав работ, в карточку. Вот сюда. вот. Если подписанту или согласующему надо посмотреть полное наименование, тогда необходимо открыть документ печень услуг работ», и вот здесь уже непосредственно вот в «Перечне услуг работ» будет в сформированном документе указано вот все, что забито вот здесь в полном наименовании. Здесь можно делать, переходить «Энтером» на новую строчку и забивать более подробно. То есть это все вот здесь потом отразится. То есть... Именно краткое наименование отражается в составе работ, а полное наименование, оно попадает в документ. Так, дальше. Внесение изменений, соответственно, возвращаете на доработку, либо вам вернули его на доработку, Внести изменения и повторно отправляете на согласование. Для изменения суммы вам необходимо внести изменения в бумажный вариант договора, потом необходимо осуществить его повторное сканирование, приложить новую версию документа во вкладку каталог файлов и дальше уже на вкладке Состав работы и условия оплаты внести соответствующие изменения в сумму. Для этого нужно нажать левую кнопку мыши и, соответственно, все внести и дальше уже нажать непосредственно отправить обратно на согласование, провести и закрыть. Вот это то, что касается договора с физическим лицом. С юридическим лицом будет отличаться вкладка «Исполнитель», вкладка «Состав работ», но сам механизм, он одинаковый. То есть, есть определенные обязательные поля, которые надо заполнить, есть определенные документы, которые надо приложить, вы их распечатываете, подписываете. Вот, Часть документов у нас формируются автоматически и уходят в, в, в сет на согласование. Часть документов вам необходимо подгружать в каталог файлов и уже непосредственно они как вложение уходят тоже на согласование. При этом обращаю внимание, что очень важно учесть объем файлов, которые вы передаете, потому что э, есть ограничения, и объем файлов он не должен превышать 4 мегабайт. Для этого есть разные внутренние программы, которыми можно воспользоваться и уменьшить разрешение самих картинок, и соответственно уменьшить соответственно, размер файлов, который вы будете подгружать. Для физических лиц дальше создается уже непосредственно акт выполнения работ, акт об оказании услуг. И, соответственно, мы находим нужный нам договор, который мы заключили после того, как его подписали. Выбираем акт, создать на основании акт, и на основании этого документа у нас создается акт. Все созданные документы на основании к предыдущему вы всегда можете посмотреть в разделе связанные документы. То есть они связываются в системе, и, соответственно, вы эту всю историю можете видеть. И дважды кликнув на вот это поле, он у вас отдельно откроется, и вы это все можете увидеть. так же как и с регистрацией ДОП-соглашений и различных других документов, можно создавать акт об оказании услуг непосредственно из самого документа, как мы и рекомендуем, потому что Здесь вы сразу видите и состав работы, и инициатора, и много другой дополнительной информации, что не видно вот в этом представлении в списке всех договоров. То есть здесь очень усеченная информация, конечно ее можно добавить, и использовать кнопку настроить список и добавить здесь необходимые поля, но все-таки оттуда будет намного удобнее. Если у вас есть изменение сроков, либо изменение суммы, значит вы создаете финансовое э, дополнительное соглашение. Если вам необходимо изменить реквизиты э, у, в рамках какого-то договора, то вы создаете нефинансовое. Э, то есть вот это ключевое отличие вот этих двух пунктов, финансовое и нефинансовое. Дальше, Кто еще. в акте, при создании акта есть привязка к конкретному договору, на основании которого вы создали, дальше вы указываете необходимые данные о видах работ, это вот как раз, как говорили коллеги, прописываете вот здесь конкретно Здесь есть возможность указать часы, количество, цена, сумма и так далее. Дальше указываете необходимое количество. Для изменения вы можете дважды кликнуть на это поле, либо воспользоваться непосредственно калькулятором, если он вам требуется, и, соответственно, внести данные. После того, как вы внесли все данные, вы можете временно сохранить файл, нажав кнопку «Записать». В этом случае документ не будет проведен, и вы можете вернуться к его заполнению. Либо, если вы нажмете «Провести и закрыть», либо после записи сохранения вы нажимаете кнопку «Провести», документ проводится, и в списке документов, вот здесь вот, у документов станет вот такая зеленая галочка, что документ проведен. Дальше. Вот у нас две кнопки есть ⁇ Провести ⁇ и ⁇ Провести ⁇ и ⁇ Закрыть ⁇ Провести и ⁇ Закрыть ⁇ это значит, документ проводится и закрывается вот эта вкладка. Если провести, то значит, присваивается вот эта галочка зелененькая ⁇ Провести документ ⁇ и, соответственно, документ становится готовым к передаче дальше в другие системы. Здесь можно распечатать акт, дальше подписать его и приложить уже непосредственно, если это требуется. Вот так выглядит акт. Опять же, здесь есть возможность его сохранить, отправить, нужное количество копий напечатать. И после этого уже уходит на согласование в СЭД, После этого все статусы меняются, соответственно, автоматически в соответствии с маршрутом согласования в СЭДе. Дополнительное соглашение. Создание дополнительного соглашения создается всегда на основании исходного документа. Также здесь важно отметить, что дополнительное соглашение создается либо первично на основании первичной регистрации договора, либо на основании уже ранее созданного дополнительного соглашения. То есть второе согла... дополнительное соглашение Вы всегда создаете уже на основании первого дополнительного соглашения. То есть такая процедура. Третье дополнительное соглашение Вы создаете на основании второго дополнительного соглашения. Так работает в данном случае данная система, и э, это необходимо помнить. В в справочнике регистрации документов у вас будет комментарий, если это дополнительное соглашение и соответственно вы по поиску находите и на основании его уже создаете. Выбирается дополнительное соглашение, может быть расторжение финансовое, либо не финансовое и соответственно дальше вы указываете документ основания, основной договор. И указывайте обоснование доп. соглашения. Здесь варианты выбора из списка. И в зависимости от того, что вы выберете, здесь будет отражено наименование. После того, как вы все заполнили, указали, вы нажимаете «Провести и закрыть». И, соответственно, документ направляется на согласование. Как раз. Дальше мы говорим. Если... Так. Вот схема выставления заявки на оплату для юридического лица, либо ИП. Общая схема, она выглядит вот таким образом. То есть для юридического лица мы не составляем акт оказание работы услуг, а непосредственно переходим к регистрации договора. Так. Обязательно проверяются условия к документу, что документ проведен. Это является актуальной версией. Статус сет подписано, либо зарегистрировано. И сумма всех созданных на основании договоров не повышает сумму документа основания. Так. Заявка на оплату. Этот инструмент пока еще не работает. Он в стадии тестирования, поэтому пока это пропустим. Ну вот, если вкратце, то все, наверно вот сейчас можно будет ответить на ваши вопросы.